давайте исчитание и как все я зашел куда зашел телепортируйся вибра он к обезьянке тихо мультик макаки. король Потому что маску снимает конечно, Вибраниум, это с тоже Это вообще не плащает на половину. Поклонники Вот против Но это просто Тор. Они пересмотрели тарзаны. пересмотрели тарзаны и все. Инбаку, вибраниум в нашей я не знаю. А что было бы, если бы всем героям, кто есть вообще во вселенной, сделали бы костюмы с вибраниумом? Не знаю, было бы. Это было бы клево. Хотя бы хоть какой-нибудь маленький там элемент, чтобы они бы вместе ложились спать от усталости. Что? Нафиг им вместе ложиться спать? Ну, тепло там типа. Чтобы согреться. Что мне все Мне что-то подсказывает, что он не с нами разговаривает. Не ставила. А с а теперь можно объяснить? <социт> почему они должны ложиться в спать вместе? Не скажу. <социт> <социт> У них орки, что ли? А ты, а ты все равно не поймешь. <социт> <социт> <социт> Смотри, какой я российский. Устроил им О, нифига себе, я врагов даже могу убивать. Нифига ты можешь... просто. Прики, как я, я давно их, не походу, был в... хороший. Я их по ходу взглядом криотация. убиваю. Я на них смотрю а у них жизни не тратится. Так? Нет, ну что это за человек? Вы понимаете? Это, это, это... Хуже человека обезьян. А, да. Росомаха, Астралез вы этот паука бой какой-то. Ой, из Блин, сделали бы они мне цепь хотя бы из вибраниума. Вот хорошо. А то а что я хожу так без цепи из вибрания ну как, ну, у всех пацанов во дворе есть цепь из вибраниума, у а меня нет. Нет, у всех пацанов есть рудник вибраниума во дворе. Да, да, А у меня даже цепи нет. Вон этот 49 уровень, он вообще, почти целиком из вибраниума. Да нет, тут другой металл. Это мантия. Ну у него вибраниум. О, Адамантий это тот же Вибраниум, только он немного это. Того. А вы что, не знаете историю? Какую? Ну, получается, смотрите. Hey, well, we... История заключается в том, что Адамантий и Вибраниум это один и тот же металл только из-за того, что разные немного это, ну, того, вселенная. Из-за того, что разные вселенные, получается, что это того. Кого того? Uh, ну, вселенные разные, значит, металлы должны быть разные. Почему тут у них одна вселенная? А потому что у тебя вибранию у них нет. Адаманти. это тоже только у людей... Сейчас, сейчас, тихо, а? Тихо? Тихо почувствовать когда забыл русский язык moral crafting да вот и я про стаса ты проголосовал Нет, ты сам то не проголосовал даже а я зачем буду голосовать ты прошу. голосование был. а я я я я скину потом должен там, не, ну если получится могу с телефона. А ч не с компа? Так как бы понимаешь, у нас тут игра вроде. Что? Так ты альтап нажми. Ну? Да не у меня запись I тогда подьется. Новый уровень. Чё у тебя? Запись тогда подбьется. Ну, давай тогда Alt-Ep 4 нажми Давайте я ничего не буду нажимать просто зайду с телефона. Да нет, да лучше это, на процессоре кнопочку нажмите Смотри, смотри, смотри, на процессоре! Ах ты гад! А у меня процессор и, слабый. Купи потом нажми. до сих пор понимает меня... под словом процессор системный блок. У <свят> него <свят> супер слабый, там кнопки не нажимается. <свят> да когда? нет, сил не хватает. Да. Да. Стас до сих пор под словом процесса подразумевает системный блок просто. Он живет в прошлом веке. В прошлом? Ну хорошо, в прошлом веках. В прошлых веках. Да. Да? Два века назад. Два века назад. Ну да. Ну да. Ты же расист. Ты же расист. Почитайте диалоги, там пишутся, типа, мы нашли последний тайник. тайник. Основное тайник. слово тайник. Да, нет, основное слово тайник. Основное слово тайник. Почему, почему основное слово тайник? Похоже, что это был тайник. Вот это вот все. А, не, это вообще не тайник же. Так я и думал. Куда нам идти? Я не знаю, сейчас это, Стас тут вещи скидывает, я их, это, в пылесос. Слышь, идиот, для чего? Я для своего пылесоса кидаю. Нет, это для моего пылесоса. Нифига себе, это что такое у тебя? Что за огненное существо? Это тоже мое. Нет, ну что это такое? У меня значит... Собака, и непонятно кто, которого дали за просто так. У меня собака, а у, а у вас, блин. У меня у меня панец. Панец. Кто такой умный уничтожил дебрани. У меня новый уровень, наконец-то. Все, у меня теперь возрождение будет чуть быстрее. ХП. Я теперь буду как раз сама. Почему это? Ну потому что в омега-системе твои кости были показаны. На деманди, что ли? Нет, только у людей х. У них нету. Вот, поэтому нехада, маньте. Он как бы не только от людей х. А у тебя 200 будет. <laughs> а, нет, у вас. вас. Что это? Я? У вас? Что у нас? 200. Ну, Чего 200? Ну, бат. Че? Ч ⁇ ты несешь? Ну, 200 бат, <laughs> прикидка. Смешу, смешной чудик. Смешой какой-то. Ой, смешой. Давай... Давай... Давай... Давай... Давай... Давай... Давай... Давай... Давай... дорого Давай... Давай... дорого Давай... Давай... Давай... Давай... так дорого Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Эй, баян, мы его уничтожили. Он ч уйдет не парься, он ушел Ну куда ну мы его можем убить? Он вас не дождался. Он по нашему уровню. Он убил, обиделся и убежал. Как всегда, блин. Что за Стас? Как не придешь, он умирает, Ужас. Я. Я в портал. Пойду там обижаться. О! А ты не поговорил с заданием? Поговорил. Заданием? Да. Я не говорил с заданием. С заданием я как раз таки поговорил. А, так я и подумал. По-другому я бы в пещеру не попал. Теперь надо отбиваться. Поверь, в пещеру ты бы попал, но у тебя бы не было там никакого задания. Но оно у меня есть. Так, о, кто-то проголосовал один. Наверное, Стас. Да? Не, я думал так что но я не голосовал и за что там проголосовали не голосовал а я же анонимный опрос поставил что ты ну чтобы это просто не было чтобы не было как у этого как ну ну это гражданская война нафига тогда вообще голосовать ну просто посмотреть на что на все Например. Но я потом с компьютера может быть и смогу посмотреть результаты, хотя бы сколько проголосовало. Так, что... так. Громкая. Нет. Да. Опять Альберт отправил что-то. Да... Стойте... Наверно Кто-нибудь смотрел? Кто-нибудь смотрел, что он отправил? Нет. Нет. Вот я сейчас посмотрю. Знаешь, я представляю, какую группу отправил. Например, физрук. А, физрук, наверное. Да. Ну То там и сидит. как бы. Ну, по сути, да. Так что... Нет, он еще иногда физрук. Мы кристаллики кристаллически Делаем ставки. Физрук. Это был физрук. Физрука или с физрука, да? С физрука. Я... А... Я оказалась... а. А чё я вышел? А, а чё я вышел? Не знаю, чё ты нажал альт ф 4 О. Нет, зачем я вышел? В... Я я закончил Пешеру, пока вы там ходили. Пишеру? Ригаты. Пишеру. человек. Ключ не найден. надо возвращаться в пишеру. У тебя ключ не найден. Я застрял. У меня чё-то он не едет О, ключ нашли. Я понял, я просто назад вернулся из вас. вы открывайте как в том месте чуть блин телепортироваться к вам придется что, наверное, а где надо заехать? было ее открыть вот игорь уже оставил комментарии так видел? Ща по... Ща посмотрю видел я он. видел капец у меня какой-то а друг тут какой -то... о игорь пишет на стене Пфф. Только это, по-моему, старый комментарий, это не к этой записи, по-моему. К этой. Голосование? Да. Не знаю, у меня здесь вообще ноль комментариев. Эй, да. я опять ушли, а. О! макака. Опа, вот. Нет! Стой! Стас! Пошел! Это стой, человек макако! Сейчас подмакается! У выхода стой. Хорошо. Но, извини. О, достижение. Хорошо, но извини. да. О, как сколько, опыта. О, сколько опыта. Прям много. Прям много благодарность героями дальоны благодарность защиту сколько всего сколько всякой всячины вообще эти 8 ух ты их возьмем реликвии линии мы их Эк, нафиг эфир. не будем их брать а ай яй яй яй все у меня снаряжение переполнено пошли теперь по этим по терминалам он опять хочет себе на Nike денег закинуть и. Yeah? Да вот именно. Нет, mm -hmm. не проездной. <laughs> Блин, у обой проездной я тут сижу один без проездного, что? да? Вот так купить что? Да зачем он. И <laughs> <laughs> вот эти вот мощные чудики. Не, ну вот как всегда, ну, Пойдем к Стасу, а у него 49 уровень нужен. Вот, не что... Nee. Я зашел сюда. Не, nee, погоди. Ты глава, и получается уровни у нас одинаковые. одинаковые. Не смей так говорить. И Сиди. О, я на... о, да, я тоже... убиваю Только я нашел другого, но ладно. Ух ты. Ну я это... чудика нашел. А, по-моему, они стас твоего уровня, а не моего. Сейчас они потеряются, нет, не 37-го. А я точно не 37-го. Так и я не 37-го. Ты какого? 35-го? Ты тоже у нас 37-й, интересно, в команде. У меня 36 железный человек, так что не знаю. Хм, странно. Ты тоже у нас 37-й. 37-й? Ты? Нет, я 35-й. I can find a use for this. No. Этот это у нас 34 Ну я вообще это... не знаю О, я нашел Росомаху Только Росомаха враг Наконец-то мы можем убить Росомаху Чёрт. Ну приходи сюда Вот Человек мне пришли? я его сам нормально укладываю. Ну я решил не, тебе у помочь. Не, у меня тут свой босс. Я смотрел на позу своего ДТЛ. На позу вот смотрел. No Ладно, смотри дальше на позу ДТЛ, я не буду тебя отвлекать. Вот сюда иди отвлекать. Проще. Так. Ну я немного мощнее него. Легко. знаешь почему нет потому что ты раз А он чего больше не да си сила расиста это самая сильная сила давай погоняемся, Вова. да погоняем да, чего давай вот сюда давай ты далеко у счет три, сейчас к нам тоже. Я лучше он. я я уже в Ну давай, короче, на счет три едем до конца улицы. Раз. Хорошо, что она длинная. Три. Поехали. приехали? Нет, она она еще длиннее. Ну ладно. Давай. Отсюда. Да все уже, да. Мы уже выиграли тебя. Ну и ч, и где твой портал Я, кстати, есть... ну, играл. У меня есть портал. Зачем? Еще мороков их. Оу. Оу. Я на этом корабле. В каком корабле? Ты деперат? Ты расист! Ты расист! Тебе нельзя на корабль! Чё, расистов не пикают, что ли? Что это такое? Что за дэдпул с хвостом блондина? Это мои люди, отстанет их. Прям. Я тут уже дэдпул с хвостом. Это называется блондина. Мини бур... А, вот он поставил пока вы там шлялись ээээ -э, шлялся ты мы убивали Мы Дэд галялись. с блондинистой косой дэдпула знаешь как много? конечно много потому что Дедпул не существует ой я хочу туда упасть голограмма это голограмма не версия вайна разработчик игра не реалистичная я не могу упасть замуж <laughs> да, да, вот это. И все, я, они сейчас это и, закрывают открытость игры, удаляют ее бесплатность вообще целиком и полностью. И все. Короче, я его убил. Нет, это я его убил. Mm -hmm. а его mm -hmm. вообще я другого босса все. Все, oh, с этим тоже я вам помог. Расист. <звы> ч и где делать? Выход... А, вот, портал. You... Чет Отправится база. Отправится база. Ч ⁇ легкий терминал. Микинсут <звы> <звы> столкнулся с, автобус... <звы> с автобусом. С на автобусом ко... накапчикается трать. Паян, я это каждый я день. В школу еду, вижу, что истребитель... Опять-таки. Да-да-да. В школу еду, истребитель на меня лезет. Прогуляйся. Окей. Okay. Ты чувствуешь, когда ты живешь в Челябинске, не удивляешься, а второй... Не удивляешься, ни к чему. Да. Ведь мама сказала не удивляться. Это Челябинск. Это Челябинск? Стас, что ты за человек? Почему business. ты уже там? Я без мотоцикла. Из-за этого. Что? <laughs> что? Я пешком быстрее бегаю, чем ты. Все. Пешком бегаешь? Да. Пешком бегаешь? Не пробовал? Я всегда знал, что он этому. того. Кого-того. Там-то там того... Да не, не того, который цвет. Я не нигер. Ты нигер. Ну, я я про другой цвет, ну ладно. So is nice uh, я белый, это шутка очень сложная. Напарник уже 10 уровня. Я тоже хочу архангела. Он немного у нас, смахивает. Павлен и Архангел — это две разные вещи. Два разных человека. Ты на внешность посмотри. Я тебе говорю, немного внешность смахивает. Нет, не похож. Архангел, Архангел похож на ангела, который был в фильме. Да, к Чему не похож? Крыльями. Такие же стальные. Ну, может, только крыльями. Отрежь у него в полосу. Я хочу срезать у него крыло, да. И на байку установить. Будет огненное крыло. Жалко, что огненный этот, ну, тот, который призрачный гонщик в четвертом сезоне, будет этот на машине всего лишь. Прямо обидно. Ой. Ч ⁇ -то вы долго. Ты куда-то пошел? Я уже ушел. Что -то? Что -то а... Там, тебя ждать это не бесполезное заметить. Офигеть, я их <Mei> наконец-то стал убивать. А я на это смотреть давно бы так давно бы. сейчас просто смотрел просто сейчас у меня это железка разбирается что у тебя а у него железка вместо ног а. э, но это, вот ну, того Да его уже, то Зачем? Я хочу посмотреть на это. Мы тогда пьем, пьем, пьем. Может мы тогда тоже посмотрим? На давай. Кто? Пусть напарник. Да. Я... Вот здесь. Я напарниками чего? Ну так мы тоже напарниками помогаем. Блин, он так телепортировался. Ой, здесь жар. Не знаю, не мне. Не знаю, ты тогда в огне сгорел. Тихо! Там был другой огонь. Он был слишком холодный. Вроде напарники неплохо справляются. Я помогаю вам, что-то. А, ну я и говорю, на пальце. вот Всё, я его убил. Вот. Это я его убил. Финальный удар, кто нанес? Третий, да, я. я. Я, я. Ладно, я. ем дальше. но наносите удар дальше. Чё? Как ты сейчас сказал? Я ем дальше. Да уже второй мороженый съел. Ах ты! К так о, и о, не пойду. Так, я не пойму, сейчас, что там? Морозильник весь забит мороженое? Нет, не весь. Только одна память, да? Да. Весь это много еще. Перебор уже. Надо не, ну вы я... поняли, да, к кому надо идти вс мороженое. этими я вам помогу, так и быть альтрон дальше сами. Я просто да. это хочу посмотреть. да, Посмотрел, спасибо. Сейчас. раз у тебя так много хп воскреси воскреши воскреси воскреси а. ну а теперь буду наблюдать о там что-то выпало от слова вечности надоело мне наблюдать да я просто пое 4 двое надо их убивать Кортковой будет, чем больше. Я видел этот сюжет, все не спойлерить. Про этот скилл, который? который Железный легион, который с каждым разом больше. Гигианец. Я, Я сказал легион, их же много, значит легион. Вот почему нас телепортируют без мультиков, а? Что за халявство, Разработчики сейчас халявили. Надо пожаловаться. Надо пожаловаться. И так бесплатно играем еще и без мультиков. надо по мега системе найти где прокачивается где прокачивается дух. дух ну в моем случае дух в, в случае росомаки это не помню по моему ярость а в случае дедпула это вообще не тратится ой вы уже всех убили ну, да а. что, надо было тебя подождать? Альтрон. Ух ты, сценарий комна комнаты опасности. Ой, да их столько уже. И хоть попой. Десятый уровень да. будет, пригодиться. И хоть и жует. И жует попой жует. Вот, ну и жуют попой. Запьем, типа, фильтурно. Типа. Сидят, издеваются, другая. Ладно, где Альтрона? Я хочу Альтрона взять, давай, на. Забирай. Ч ты ушел? Он ушел Буду от меня. все, я... Я, я... он к тебе придёт? Не переживай. А почему у него фамилия Прайм? Оптимус. Вот я и говорю. Ой. можно притягивать. Не, я его могу притягивать сейчас. Давай, притягивай его к себе. Нет, это я всегда тянулся, ладно. Брачный зов он мог строить. Фуй, извращение. Ой, а мы его учм уничтожили, что ли? Нет, он да. Чуть осталось. Он просто. Ввести. У него второй уровень, все. Он... Ничем помочь. Я его не задеваю. Что это такое? Да. Летает. Вот теперь можно его убить. Don't get up, Ой, это я сделал, это я. Это я. Молодец. Осколок, осколок. И осколок. Все. Теперь можем идти в магазин. Надо купить карты. Я хочу себе новый эффект. Я хочу себе огненную голову. Так посмотрим мы, посмотрим. Сколько у меня их? А у меня их 12. Жалко. Жалко у пчелки, да, ладно. Ха -ха, Шутка. шутка. Пытает... Давай, декоративный артефакт мне. Когда пытаюсь шустить, но ничего не получается. Никто не смеет. Когда потратил 10 осколков, и тебе выпал Шиколадка. батончик искателя особых предметов. Ну то особый предметы будешь искать. Да нафига они мне нужны? Искать. Че застас? Конечно. Никогда нельзя полнолокаться одну а не искас. Не зевай-то. Yeah. Вот я про тоже. А? Б. Кому-то завтра на тренировку, да? Yeah. Ah. Да. Сос тебе. Да не. Мне ну, если только пойти просто посмотреть, не более. Ну сходи посмотри. Там как раз с эти. На дельфинах посмотри, да? дельфин. Кто дельфин? На детей смотреть. Я не дельфин. А вот кто? Я баттерфлейист. Баттерфлейист. Баттерфлейист. Ясно, все с тобой ясно. Расист. Ты баттерфлейист расист? Нет. Фигня, тебе комбо прям расист. комбо. Мега просто комбо. <связывая> а, ты так лося факела лосяш не как всегда все как всегда, Чё, как как всегда. всегда так. и и я себе сделал и? предмет из уру броня с двумя рунами <связывая> Чё? о клевая вещь как? теперь у него еще плюс 500 здоровья плюс что 100 тысяч? Что это? 100 оо за каждое поражение. У волшебника. Где? У волшебника. А где именно? А вот там, где волшебник. Подробно. Рунные слова. Мужество льва. Гень. Нет, ты что, лев что ли? Благословение Один. Ты же сказал рунные Одита". слова. Да, да, да, рунные слова, я читаю. Я читаю. А какое именно слово ты делал? Я себе делал гений провидца. Вот благословение Локи. Что ты мне говоришь? Вот можно купить эту хрень? А нет, нет. А я купил себе другую хрень. Какую? Ее можно купить, просто нужно положить артефакт было. Нет, у меня нету столько денег. Я не помню, какую купил. Так, он на что идёт там? На Уру, да? Кто? Да, рунные слова на Уру. Благословение. На Благословение. куда идёт? Благословение. Что? Благословение. А, я не знаю, это любой артефакт. А, он артефакт. Да. Что, Hey, hero, yeah. feeling lucky. Ah, вот я сделал себя вот осколок вечности что здесь продают а что я в выбрал а можно на русском ну на русском пандрали вот так а то как этот бля прям как русский. Dance, а то как расист Ладно, тебя, почему как? Я пошел, короче. Кар... Домой? Нет. Озеро. Куда ты пошел? Озеро и руна года. Годы, годы, годы. Года. Руна года. Это такая премия Это на MTV. Нет. Руна Но года. Из уру. Наверное, броня, да? Броня. Но я короче? на броню поставил. Нет. Мне броня больше нравится критингу рукопашных способностей модельного огня ментального урона защита ментального огня И энергетического урона ментального огня урона защиту ладно па па, -па, -па приличный а -а -а -а. так улучшил да -да. молодец нормально не ругайся нормально не выражайся теперь надо найти легендарный предмет не теперь надо это все сворачиваться Да. сворачивайся потому, что, потому что время уже время уже ого сколько время уже половина двенадцатого двенадцатого Так что все, Стас, давай. Пока. Давай. Что, что? Сворачивайся. Что, что? Тебе завтра на тренировку смотреть. Я пошел в 5. И во сколько мне на тренировку смотреть? В 5. В 5? А да, что мне тебя сворачиваться? Этом... Ну так ты должен выспаться смотреть. до этого времени. А я знаю, что ты просыпаешься в 8 ночи.